Уважаемые коллеги, доброе утро. Позвольте мне от лица Оргкомитета объявить пятую международную конференцию по сгреном 2018, открытой. Я хочу выразить благодарность всем людям, которые участвовали в организации этого форума. Естественно, поблагодарить докладчиков из России и из других стран, кто согласился и приехал сюда для участия и для э, того, чтобы э, значит, сделать здесь доклады. И хочу выразить надежду, что, как и все предыдущие конференции, этот форум станет открытой, абсолютно творческой площадкой для поиска, как написано в преамбуле э, значит, у вас в программах, для поиска моделей персонализированной медицины. Почему это так? Когда-то, в 2010 году, когда в России не так хорошо знали а, а, технологию параллельного секвенирования, масс-спектрометрии, биоинформатики, группа энтузиастов собралась в Московском государственном университете и дала старт вот тому, что сейчас называется постгеномом. Но прошло уже 8 лет, и в общем, на самом деле сейчас это рутинная какая-то рутинная лабораторная практика. Весь мир между тем живет идеями трансляции. То есть как сделать так, чтобы те знания, которые получаются в фундаментальных лабораториях, постепенно с пониманием акцептировались практиками различных специализаций, в том числе и, конечно, медицинскими практиками, потому что медицина, как одна из значит, довольно существенно для всех сидящих, и не только сидящих людей, область человеческих знаний нуждается в новых технологиях. Но во всем мире... Нет понимания того, как это сделать. Есть красивые проекты, есть на самом деле довольно большое количество инициатив, но свежие идеи и какие-то новые решения, возможно, произойдут здесь, вот в рамках этого форума. И как это вводится, заседания не только на площадке сессий и пленарных, и просто секционных заседаний, а также и после, во время, возможно, неформальных встреч, дадут участникам какой-то новый импульс и как-то оплодотворят их с точки зрения вот этого истинно мультидисциплинарного взаимоотношения. Здесь собрались в этом зале не только представители фундаментальной науки, Академии наук, различных других институтов, но и врачи, которые каждый день спасают жизни пациентов. Каждый день они оказывают медицинскую помощь, и вот ваш покорный слуга как-то три года назад тоже к этому приобщился, я вижу, насколько тяжелый труд. Поэтому я хотел бы всех призывать к тому, чтобы были все активны, чтобы на самом деле никто из присутствующих не замыкался в узких фокус-группах, а активно участвовал в различных, как я уже сказал, междисциплинарных формах общения, потому что это дает шанс создать нечто новое сначала в виде идеи или в виртуальном пространстве, ну а потом трансформировать это новое в реальную практику. Еще раз спасибо, конференция открыта. Всем хорошей и удачной работы. А позвольте сразу представить слово соорганизатору конференции, ректору Казанского федерального приволжского университета, профессору Гафурову. Пожалуйста, что-то кончим. Добрый день, уважаемые коллеги, участники, дорогие наши гости. Я рад при приветствовать вас в стенах Казанского нашего федерального университета, одного из старейших университетов России, как вы знаете. Сегодня мы с вами являемся свидетелями проведения пятой уже международной конференции постгеном-2018 поисках модели персонализированной медицины, которые является крупнейшей, я должен сказать, дискуссионной площадкой для обмена мнениями и опытом ученых, занятых в фундаментальных и прикладных областях биомедицины. Конференция уже в третий раз проводится в нашем университете, за что я хотел бы выразить особую благодарность академику Говоруну Вадиму Марковичу, руководителю научно-клинического центра физико-химической медицины ФМБА России. Наш форум собрал сегодня выдающихся профессионалов в своих областях, что несомненно, свидетельствует о растущем интересе к нему. И как только что было сказано Владимиром я думаю, будут и интересные дискуссии, очень полезные, особенно для тех, кто работает сегодня в клинической медицине. Здесь, в этом зале, находятся коллеги, кто уже неоднократно бывал в нашем университете и, более того, имеет с нами общие проекты. Но есть также и те, кто впервые к нам приехал, по крайней мере, вот в новейшей истории развития нашего университета, поэтому я хотел бы вкратце ознакомить вас с нашим университетом. Казанский университет, как вы, наверное, многие знаете, был основан еще в 1804 году и за всю свою двухвековую историю никогда не менял своей миссии. На слайде показаны все этапы развития нашего университета. Особо хотелось бы обратить... Ваше внимание, на два временных отрезка это период 30-х по 50-е годы, сейчас уже прошлого столетия, когда на базе наших факультетов организовывались самостоятельные вузы и институты Академии наук нашей страны. Конечно, этот период был достаточно болезненным для нашего университета, поскольку уходила из стен... Университеты не только уходили, не только материальные активы, людские активы, но и самое главное уходили в историю многие научные школы, которые были потеряны либо переехали в санкт-петербург, либо в Москву. Так в 1930 году наш Медфак стал прародителем отдельного Казанского медицинского института. Отмечу, что с момента образования Казанского университета медицинский факультет был Одним из самых, наверное, больших подразделений, сыгравших значительную роль в создании научных школ и подготовке высококвалифицированных специалистов-медиков, ученых и врачей, имена которых сегодня широко известны не только в Казани, но и далеко за пределами нашей страны. Другой период, на который я хотел бы обратить ваше внимание, начинается с 2010 года, когда в результате объединения семи ранее самостоятельно работавших долгое время высших учебных заведений, был создан Казанский уже федеральный университет. Как говорится, время разбрасывать, так и время собирать камни. Верните, пожалуйста, на слайд обратно. Вот если внимательно посмотреть, то в основном наш федеральный университет был сформатирован на базе имущественного комплекса социогуманитарных, высших учебных заведений, что, конечно же, также отразилось и на нашем университете. На слайде следующий, пожалуйста, вы видите все структуры, которые были сформированы на базе уже имущественного комплекса объединившихся вузов. Вот здесь представлены институты наши и высшие школы. Хочу сказать, что институт – это самое крупное структурное подразделение нашего университета – куда были слиты в основном все одноименные факультеты присоединяемых вузов. И были образованы вновь несколько институтов, о чем я позже немного скажу. Вот на этом слайде показаны уже наши параметры сегодняшнего состояния нашего университета. Вот по количеству студентов, количеству работающих в университете мы являемся одними из, наверное, самых не только старых, но и самых крупных университетов сегодня Российской Федерации. Необходимо отметить, что при создании модели развития вновь вот сформатированного Казанского федерального университета мы отчетливо осознавали, что без концентрации ресурсов и усилий на определенных приоритетных направлениях университет не смог бы эффективно и динамично развиваться. Мы изучили карту наук, значит мировую, посмотрели на собственные возможности и вот те направления, которые здесь представлены на слайде, мы выбрали в качестве приоритетов. Все эти направления, значит, они хорошо конкордируют со стратегией развития научно-технологического развития России до 2035 года, утвержденного указом президента нашей страны. Они достаточно междисциплинарны, и вот здесь проценты их, Обратно верните, не торопитесь, пожалуйста, обратно. Вот здесь показаны проценты вовлеченности контингента, как студентов, так и преподавателей в реализацию этих направлений. Они отвечают так или иначе и на глобальные вызовы, которые сегодня существуют в мире. Следующий, пожалуйста. Для реализации этих приоритетных направлений были созданы специальные Проекты по реализации, вот здесь показаны модель реализации приоритетных проектов, они одинаковы для всех вот тех направлений, которые были показаны на предыдущем слайде. То есть создается либо выбирается опорный институт, а все остальные проекты реализуются иными предметных, иных предметных областях институтами вот по принципу распределенной системы. Значит, директор института одновременно получил и статус проректора университета, что дает ему и в том числе и достаточно большие ну вот, административные ресурсы. Более того, значит, в научном плане реализация этих проектов идет по пути создания новых так называемых открытых лабораторий. Кто с нами работает, те знают, что это такое. То есть, когда мы закупили все необходимое оборудование, а дальше контингент работающих в этих лабораториях уже приглашали по конкурсу, в основном это очень молодые люди, и сегодня по этому принципу работают уже более 100 лабораторий. И также создается зеркальные и взаимодополняющая лаборатория, это с нашими зарубежными в основном партнерами, когда мы работаем по принципу взаимодополнения, исходя из того, что сколько бы денег у кого не было, все равно всегда не хватает для вот реализации этих достаточно амбициозных проектов. Следующий, пожалуйста. Значит, нам потребовалась необходимость поменять так и всю модель, Развитие университета, как вы видите, здесь из модели 2.0, когда примерно равно объеме представлены образовательные сегменты научные, мы построили сегодня уже, можно сказать, модель университета 3.0 и приступили к реализации модели университета 4.0. Что интересно, обратите внимание вот на нижний слайд, то есть это площадки, были созданы трансферы технологий практически по всем приоритетным направлениям. Ну, самые интересное, вот в области медицины, то это наша университетская клиника. Значит, это и нефтяные полигоны, это и опытные производства, инжиниринговые центры. Сегодня их более 30 имеется в нашем университете. Значит, следующий, пожалуйста. Ну и вот здесь отдельно раскрыта модель университета 4.0. Все, что касается сегодняшней темы, здесь тоже можно увидеть, поскольку мы трансформировали или Слово реформация сегодня не очень красивое, но тем не менее все темы научные и образовательные они были трансформированы под вызовы в индустрии 4.0. Этот проект мы начали реализовывать буквально год назад, он находится на самом старте, поэтому если у кого-то будут какие-то предложения по их реализации, мы готовы к э, сотрудничеству. Следующее, пожалуйста. Ну и вот э, здесь представлена э, наша модель э, или кластер, можно сказать, биомедицинский. Значит, я немного скажу об историях. Еще в, тысячи, э, точнее, в 2012 году на базе нашего биологического факультета был создан Институт фундаментальной медицины и биологии. А в 2016 году значит, при поддержке руководства республики, лично его президента Миниханова Рустам Наргалевича, в университет были переданы три медицинских учреждения, которые тоже долгое время самостоятельно работали, поэтому вот в течение последних двух-трех лет мы формировали общую корпоративную культуру значит, в нашем медицинском кластере и привыкали вообще друг к другу, то есть как работают научные лаборатории, как должны работать клиника, и здесь у нас присутствует Наши заведующие отделением, я думаю, им тоже будет полезно вот в течение недели поработать с теми людьми, которые создают сегодня медицинскую науку в нашей стране. В настоящее время в Институте фундаментальной медицины и биологии обучается 1700 студентов, 36% из которых составляют иностранцы из 39 стран мира. На площадке института нами созданы исследовательские лаборатории, Достаточно хорошего, я должен сказать, даже мирового уровня, с работой которых, я надеюсь, наши уважаемые коллеги найдут возможность ознакомиться в ходе пребывания в Казани. По сути, нами реализована модель биомедицинского подразделения в рамках вот классического университета нового формата. Наш медицинский кластер, как я уже отмечал, входит также и в собственной клиника со стационаром на 870 койко-мест, на закрепленном, Контингентом 40 тысяч за стационаром и поликлиникой на 80 тысяч закрепленного населения. Сегодня в Казанском университете через симбиоз биологических и медицинских наук и трансфер технологий в рамках существующей университетской клиники создан полноценный кластер, участвующий в крупных международных проектах и способный к решению задач мирового уровня. Здесь в первую очередь я бы отметил уникальный исследовательский центр КФУ РИКЕН РИКЕН это исследовательский центр Японии, с лабораториями в России и Японии, который на встрече высшего руководства двух стран был отмечен как лучший образец научного сотрудничества. Хотел бы особо выделить проекты, реализованные в рамках 220-го постановления правительства России по обсуждаемой сегодня тематике, это по нейробиологии с Марсельским средиземноморским институтом. Отмечу также проект в рамках ФЦП «Фарма-2020», в ходе которого была создана не только уникальная в уникальных масштабах нашей страны инфраструктура полного цикла от разработки до выпуска лекарств, но и доведены до стадии клинических исследований два инновационных лекарственных препарата. Это противоопухолевый препарат для лечения рака молочной железы и противовоспалительный анестезик для лечения заболевания опорно-двигательного аппарата. Разрабатываются новые методы внутриклеточной доставки лекарств с использованием нанотробок, галуазита и искусственных микровизикул стволовых клеток человека. Отмечу, что основные направления вот сегодняшней нашей конференции под названием ОМИКСные технологии, технологии интеграции данных, медицинская информатика и цифровая медицина, стволовые клетки для регенеративной медицины. И так далее. Они ложатся в контекст приоритетных направлений нашего университета и надеюсь, что результатом вот проведения международной нашей конференции по «Посгеном-2018» станет тесная кооперация между научно-образовательными учреждениями и новые интересные проекты, которые будут способствовать продвижению науки. Тем более имеется хороший опыт налаживания таких коллабораций в качестве ну вот, примера, можно привести лаборатории вновь. Созданные в нашем университете после проведения второй международной конференции по сгином Маратом Юсуповым из Страсбурга и Виктором Ерокиным из Пармы. Я желаю вот всем нашим участникам конференции достичь своих целей в решении важных научно-практических задач и получить массу позитивных эмоций и приятных впечатлений от пребывания. В нашем городе и в нашем университете. Большое спасибо еще раз хочется сказать организаторам, всем тем, кто нашел возможность, приехал к нам в Казань. Я думаю, вы не пожалеете об этом. Дай Бог всем нам здоровья и удачи. Спасибо. Слово для приветствия предоставляется академику секретарю медицинского отделения Российской Академии Наук Академику Владимиру Честеродубову. Добрый день, уважаемые коллеги. Я бы хотел поблагодарить в первую очередь организаторов нашего мероприятия. Это Казанский федеральный университет и его ректора Ильхатра Равкатовича Гуфарова и Вадима Марковича Говоруна за ту возможность, которая предоставляется нашим ученым пообщаться в рамках такого всеобъемленного конгресса. И э, профессор Гафуров говорила о том, что как Казанский федеральный университет склоняется в сторону медицины. Но этот тренд сложился э, в современном мире Достаточно уже стойко, я просто из истории приведу факты, до 17 года медицинские факультеты были только в составе классических университетов. Советская власть сделала персональные медицинские институты, так я буду называть, которые были узконаправленные. И у нас в России таких институтов было 47%. И было 6 факультетов классических университетов. Это до 1991 -го года. После этого классические университеты стали развивать э, медицину и биологию в рамках своих структур. И у нас сегодня около 40 университетов классических появились. Ввели медицинские факультеты. О чем это свидетельствует? Это соответствует мировому тренду, когда биологизация, медицинизация, все науки происходит повсеместно. И достаточно посмотреть лауреатов Нобелевской премии по физике, по химии, не говоря уже там, по физиологии, медицины, которые свидетельствуют о том, что направлены на изучение здоровья человека и использование этих методов и приборов для продления жизни людей. И те вещи, которые будут обсуждаться в рамках этой конференции, они весьма актуальны и интересны. В классической медицине до сегодняшнего времени присутствует так называемый патернализм, да? когда врач от Бога и все знания от Бога. Но до недавнего времени мы с вами не говорили о машинах без водителей. Надо подумать, когда будет говорить пациент без врача. Сегодняшние способы диагностики, снятия данных, появление массива тех данных, которые позволяют без человеческого применения поставить диагноз, они впереди. Молекулярный сатоскоп. Появится он когда-то со временем или нет. Если появится молекулярный стетоскоп, опять возникают те вопросы, которые мы можем обсудить в рамках нашей сегодняшней конференции. Интернет, медицинских вещей, биоинформатика, фармакоинформатика – все эти вещи, которые сегодня на слуху, но… Нам нужны прорывные технологии, которые засвидетельствуют какие-то приоритеты российских ученых в определенных направлениях. Понятно, что по всем направлениям нам, наверное, тяжело соревноваться с нашими зарубежными коллегами, которые имеют многомиллиардные бюджеты. Но, тем не менее, те прорывные технологии, которые будут обсуждаться в рамках конференции, и те вопросы, которые поставлены, они говорят о медицине будущего. Медицина будущего, которая... Я о том, что наши теоретические знания должны войти в практическую, в клиническую практику, для того, чтобы здоровье наших людей улучшалось. Я желаю участникам конференции успехов в этой работе. Спасибо. Слово для приветствия представляется председателю Российского фонда фундаментальных исследований, академику Панченко. Большое спасибо, Вадим Маркович, за предоставленное слово. Позвольте вас поздравить с открытием пятой международной конференции «Постгеном» 2018 Я, к сожалению, первый раз участвую в этой конференции, но теме позвольте мне передать наилучшие пожелания, успешной работы, хорошего времени от Совета Российского фонда фундаментальных исследований. Совет очень внимательно следит совет следит, очень внимательно следит за тем, чтобы поддержка в области молекулярной биологии геномики, протоомики и персонализированной медицины, которой мы сегодня посвящаем нашу конференцию. Вот этим направлением уделяется на сегодняшний день самое большое внимание. Я несколько слов скажу об этом, мне еще предстоит делать доклад, поэтому, чтобы не утомлять своим присутствием на трибуне аудиторию, я позволю мне пожелать вам успешной работы, новых интересных идей, которые родятся во время данной конференции. Желаю всем успеха. Спасибо. Уважаемые коллеги, следующее слово для приветствия представляется заместитель руководителя Казанского научного центра, профессор Чернову. Уважаемые коллеги, от имени руководства и научных сотрудников Федерального исследовательского центра поздравляю вас с открытием пятой конференции по ДНК. Великий французский физиолог Клод Бернард заметил, что искусство – это я – а наука — это мы. И вот за почти 70 лет мы продвинулись от незнания природы нашего генетического материала к знанию того, что носитель информации ДНК раскрыли генетический код, перешли к секвенированию геномов, а теперь и к написанию геномов для создания новой жизни, развитию синтетической биологии, открытию эры цифровой биологии. И очевидно, что куда бы ни устремилась новая эра биологии, путешествие будет необычайным. Между тем, успешная реализация геномных проектов, стремительное развитие омиксных технологий не только открыли возможности проведения фундаментальных и прикладных исследований живых систем, но определили необходимость нового формата организации науки, основанного на принципах междисциплинарной интеграции. С междисциплинарными исследованиями Связывают сегодня прорывные решения социально значимых проблем, актуальных для биологии, медицины, сельского хозяйства, биотехнологии. В этой связи создаются междисциплинарные научные центры. И в этой связи был создан и наш междисциплинарный научный центр, Казанский научный центр Российской Академии Наук, объединивший семь академических институтов, имеющих... Огромный опыт проведения междисциплинарных научных исследований, связанных с разработкой функционирования материалов для квантовых технологий и наноэлектроники, развитием технологий по переработке углеводородного сырья и природопользования, создания биологических и химических средств защиты растений, а также новых лекарственных препаратов на основе новых методов высокого разрешения, включая омиксные технологии. Девиз пятой конференции «Постгеном» – это поиск модели персонализированной медицины. Именно постгеномные исследования позволили убедиться, что каждый человек – уникальная часть мира, а точнее, миры уникальным образом отрождаются в каждом индивидууме, в прямом и переносном смысле слова. С точки зрения микробиомов, открывшихся микробных сообществ и их влияния на органы и системы человека – Исследования в этой области открывают принципиально новые подходы лечения и профилактики заболевания, развитие медицины НП, с ними связывают благие надежды и невероятные перспективы. Эти исследования изменяют нас и открывают новые смыслы. В этой связи конференции «Постгеном» – это всегда масштабные события, в жизни научной общественности это не только осмотр достижений научной мысли и демонстрация возможностей, но и сверка часов, дорожных карт, определение актуальных направлений исследования. Я желаю участникам конференции плодотворной работы, открытия новых научных горизонтов, знаменательных встреч, познавательных дискуссий и, конечно, доброго здоровья на геномном, эпигеномном и всех эпигеномных, постгеномных уровнях. Спасибо за внимание. Слово для приветствия предоставляется президенту Биохимического общества России, академику Габилу. Уважаемый Вадим Маркович, спасибо за предоставленную возможность приветствовать участников. Дорогие друзья, я должен сказать, что, конечно, наши коллеги из Татарстана, профессор Гафуров в содружестве с академиком Говоруным делают великое дело. Это осуществление возможности собрать очень многих представителей достаточно, достаточно разрозненных дисциплин в одном зале, в нескольких залах в ходе, ходе дискуссий. Я должен сказать, мысль проведения таких крупных мероприятий не в центрах, не в двух столицах, а в, так сказать вне Москвы и Санкт-Петербурга, она... Не нова, это уже третье мероприятие здесь, но она имеет, конечно, определенные совершенно исторические рамки. Дело в том, что действительно Казань — это крупнейший научный центр не только России, но и Европы, и мы можем гордиться тем, что российская наука имела вот такие... Точки роста не только в центральных областях России, но и значит, в связи с созданием по указу Александра Первого этого университета. Простое перечисление тех открытий, которые было сделано учеными университета, и в частности директором института, где мне довелось работать, с Владимир Александровичем Энгельгардом, он сделал открытие здесь, есть доска в университете, это великое... События, я имею в виду окислительное фосфорилирование, это великое событие. Как президент биохимического общества, мне очень приятно, что в зале не только представители медицинской науки, а и представители, собственно, классической биохимии, молекулярной биологии, клеточной биологии, и действительно, как уже сказал Владислав Яковлевич, это представляет большую возможность, большие возможности для объединения. Меня исторически всякая на Казанской земле, я вспоминаю, что я родился, возможно, благодаря этому городу, потому что моя мать в составе, так сказать, Академии наук, тогда еще девочкой была сюда эвакуирована, и, конечно, этот город поддержал, наших исследователей были работы в области органической химии и физики были продолжены в стенах этого учреждения. Итак, я считаю, что достаточно скажу жестко, есть страны научные есть страны, которые борются за то, чтобы получить это звание. Россия всегда была научной страной, именно благодаря тому, что на всей территории нашей страны сосредоточены были научные центры Академии, но ныне они все подчинены министерству, сделала, я считаю, нашу страну одной из передовых, несмотря на... Все экономические потрясения переданы в области образования и базовой науки. Мне кажется, российская наука все-таки перешла, так сказать, Рубикон, она вновь, Э, так сказать, э, за, находится на приличных рубежах, и вот эта конференция должна путем обмена мнений, э, э, начертания определенных векторов развития, э, сделать э, следующий рывок в области как фундаментальной, так и прикладной медицины, как сейчас принято говорить, трансляционной медицины. Спасибо большое, я тоже хочу пожелать самых добрых, так сказать, встреч здесь и успехов в работе. Спасибо.